Ничего Постой, паровоз! Махнулся. Это не серьезно Постой Паровоз Я промахнулся! Чисто как провалит. Где же я буду харчевать? Идет процесс приготовления плотного завтрака. Да, да, да, да, С да. элементами ужина. Это вот мы только что в лесу задавили лося. Мышу! Мышу, не ври, мышу задавили. А нечего было перебегать дорогу. Не положено вместе. Сегодня дорога с вуз. Мы не могли никакой вернуть, да. Лучше сейчас еще катошечки почистим. И все. Вот все у вас как! На параде. Салфетку туда, галстук сюда. Да извините. Да пожалуйста, Мерси. А так, чтобы по-настоящему... Это нет. Это вам не это. Понятно.